Любовью. Это Женская! 27-я Женская. Шикарная гостиница, красивая природа и добрые, замечательные люди вокруг. Сегодня с девочками по традиции на женской мастерской банька. Посмотрите вид, какой красивый. Ах, и горы, горы, лепота. Наполнились красотой, любовью и получили много ответов на свои вопросы. И это Женская! У -у -у! Нальчики! <свят>